если противопоказания от сухого голодания если гипер щитовидной железы смотрите гиперфункцию щитовидной железы очень несложно вылечить если каждый день съедать от 100 и более количество редьки редиса или дайкона или еще есть такое репа или черная редька всего что связано с редисом особенно хорошо редис редис лечит заболевание гипер не гипо, а гиперфункции щитовидной железы при гиперфункции щитовидной железы голодать нельзя категорически почему потому что происходит происходит инфицирование происходит очень мощное кровоснабжение мозга может вызвать гиперплазию мозжечка там новообразование гипофиза и так далее. Не стоит этого делать. Голодать при гиперфункции щитовидной железы не нужно.